Полный дом, мир и свет в сердце моем. Но войду я в новый день для тебя. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь. О, -о. твоя кровь омыла грех мой. жизни каждый день каждый день о о, -о. я бегу в твои объятия мир жесток и полон бед мир жесток и полон наш яркий свет мы твоей благодатью спасены сами полными огня мы жаждем видеть чудеса действуй в нас не через нас Бог Ты живой, Господь Бог живой, Ты в моей жизни Действуешь, действуешь, о, -о, о Твоя кровь помыла грех мой Прославлять смысл жизни Каждый день, каждый день, о, -о, -о. Я бегу в твои обнятия Бог живой в моей жизни Бог живой Ты, ты в моей жизни Действуешь, действуешь О -о. Твоя кровь Омыла грех мой Церковь, прославляй его ты Прославлять смысл жизни Каждый день, каждый день О, -о. Я бегу в твои объятия. В твои объятия бегу, мой Бог, всегда Чтоб за тобой идти, исти всем свет твой, твои объятия я буду мой Бог всегда. Тебе укроюсь, открой свои пути, чтоб за тобой идти, исти всем свет твой, ты со мною. Твой дух живет во мне и наполняет своей силой, ты живой Бог, твои нам чудеса, и покажи нам свою славу, Ты со мною, твой дух живет во мне, И наполняет своей силой, ты живой Бог. Нам чудеса, и покажи нам свою славу Бог живой, ты в моей жизни Действуешь, действуешь, о, о о Твоя кровь омыла грех мой Прославлять тебя, прославлять Смысл жизни каждый день, каждый день Объятия, Бог, ты Бог живой в моей жизни Бог живой, ты в моей жизни Действуешь, действуешь о, о, Твоя кровь а омыла грех мой ты Прославлять смысл жизни Каждый день, каждый день, о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 Чудеса, и покажи нам воскликни сейчас, ты со мною, твой дух живет во мне и наполняет своей силой. Ты живой Бог, я вином чудеса, и покажи нам свою славу, Бог живой Ты в моей жизни действуешь, действуешь, О, -о, -о. твоя кровь. А мыло грех мой, прославлять тебя, прославлять смысл жизни каждый день, каждый день. О -о -о. Я бегу в твои обятия, в твои обятия, в твои обятия. Бегу, мой Бог всегда. В тебе укроюсь, открой свои пути, Чтоб за тобой идти, нести всем свет твой, Твои объятия я бегу, Мой Бог всегда в тебе укроюсь, Открой свои пути, чтоб за тобой идти, нести всем свет твой,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 Смысл жизни каждый день, каждый день, О, -о, -о я бегу Твои объясня, мой, Бог живой, мой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, действуешь о, -о, о, Твоя кровь, омыла а грех мой, прославляй его. Смысл жизни каждый день, каждый день о, о, Я бегу в Твои объятья о, Церковь, давайте еще раз У кого в жизни есть живой Бог? Все, больше нет ни у кого У кого в жизни есть живой Бог? Что-то какой-то слабый Бог в вашей жизни у кого в жизни есть живой, действующий Бог? Аминь! Аминь. А давайте еще раз вот силой так нормально прославим его. Бог живой. Давайте. 3-4. Бог живой, ты в моей жизни действуешь, действуешь, холодно. кровь, а мыло грех мой. Прославлять тебя, Иисус. жизни каждый день каждый день О -о -о. я бегу твои объятия бог еще раз бог живой бог живой в моей жизни действуешь действуешь Что? моя кровь омыла грех мой жизни каждый день, каждый день. О -о -о. я бегу, мои обещания. живой ты действуешь в наших жизнях слава тебе вы знаете господу славу прославьте его имя наш бог благ и милости аминь